Представляем вашему вниманию пятый выпуск журнала «Супермаркет Семян» весна 2016. Первая его особенность – количество страниц. Теперь их 72, а это на 20 страниц больше интересной и познавательной информации и ответов на вопросы наших клиентов. Журнал яркий и необычный, он соединяет в себе уже знакомые всем рубрики, такие как презентация компаний, в этот раз мы знакомим вас с израильской компанией Хазера, производителем таких известных гибридов, как Нево, Лахат, Пандер, Старита, Пинджаз и другие, отзывы сотрудников и представителей компании производителей и, конечно же, антифейк и часто задаваемые вопрос. Также в пятом выпуске есть много новых и интересных рубрик, это, например, статья о том, стоит ли замачивать семена, самые необычные факты о кукурузе, технологии выращивания арбузов, которые делится один из наших клиентов и много другого. Мы также представляем широкое разнообразие обзоров актуальных культур. Свеклы, морковь и капуст для хранения, лучших огурцов для свежего рынка и консервации, необычных арбузов, капуст для квашения. И это далеко не весь перечень того, что вы откроете для себя в пятом весеннем выпуске журнала «Супермаркет Семян». Выпуск доступен для просмотра в онлайн-режиме у вас на сайте. Открывайте и изучайте. Приятного прочтения. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.